Всем привет! С вами, как всегда, Маша. Недавно я устраивала голосование в сообществе с вопросом «Довольны ли вы наградами за 10 день рождения Star Stable?» Большинство ответило, что нет. А какие были-то награды? Одежда и амуниция без характеристик, не считая платной. Бесплатная лошадь, которую выбрала большинство игроков. Внимание, большинство. А вдруг разработчики все это придумали. У нас даже нет данных. Они бы показали хотя бы, какие лошади почти выиграли еще. Но они ничего нам не показали. Код на Star Coins не дали. В квесте до сих пор написано, что ССО исполняется 6 лет. Даже опыта для персонажа мы не получили. Об этом можно распинаться еще очень долго. Я думаю, вы и так все поняли. Сейчас могут налететь люди с фразами а «А разработчики вам что, обязаны?» Пожалуйста, вспомните, что игры уже 10 лет. И как нас награждали разработчики в прошлом? Разве это справедливо? Если что, то в прошлом были лучшие награды. И не только на день рождения. Знаете, будто бы 10 лет — это ничего. Судя по тому, как они сделали обновление в честь своего же юбилея. Я уже молчу о том, что есть игры более популярные, или даже менее, где подарки щепере. Жаль, что не везде так. А если вам понравилось это видео, то не забудь поставить под ним лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! Если что, то комментарии не буду удалять. Я их не удаляю, я принимаю любую критику. Если вы довольны обновлением, то напишите, почему. Другим тоже будет интересно почитать.